Всем привет! Я Алексей. Давно вообще увлекаюсь уже медициной, массажами уже на протяжении 10 лет. Давно хотел познать научиться правки костей, суставов, подвывихов, а все вот это мне очень интересно было. И тут я нашел Олега. Вот, обратился к нему в Альфа-Топ и пришел на обучение. На самом деле я не ожидал такого эффекта, то есть я очень многое подчеркнул, несмотря на то, что знаний было предостаточно, но я то есть знания получил феноменальные. То есть было все очень интересно, все очень познавательно, Олег очень доступно излагает информацию, это было очень круто. Плюс поправил себя, поставил свои руки, то есть Олег все время смотрел, контролировал и обучал, наставлял, направлял в нужный путь. Эмоции просто вообще вау. Приходить коллегу для получения знаний и для повышения опыта. Так что всем желаю удачи!